Я зашел что внутри. Куда полез? А вдруг тебя упустит Тимур Кобец? Я пошел делать фитнес магнитостально. Не обращайте внимания на человека, он просто немного дурачок. Я вот посижу под елкой, подумаю о будущем. А вы пока что не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Только поглядите, какие красивые сделал съелки елки обитают. Еще тут обитают горные олени. А -а -а. О блин, один из них, кстати. Но я пошел, ребята. я выключил. Я не выключил, ладно. Ну вот так вот, ребята, происходит это все. Так что, кстати, не забывайте поставить лайк. Или знаете, что будет? Voy Ah, Йо, сейчас мы проверим, насколько крепкие мои штанишки. Ну что, можно сказать, джинсы, то есть штаны оказались не настолько крепкие, я их смог порезать. Так что вот такие дела. Йо, ребят, сейчас я научу своего друга кататься на сноуборде. Будет делать он сейчас фифти-фифти. Ну ч погнали, ребят. Ну и вот, мы, короче, доказали, что у нас получилось 50-50, вот моя обучалка действует. Вот если бы я не снял обучалку, Коля бы не выучил трюк новый. Всем удачи, всем пока. Ты чё там, сидишь что ли? Ты пи*** в гнойных Я в блаженстве, ребята Короче, мы сейчас катаемся, а Андрей пьет чай Я уже покакал, кстати говоря Он покакал, кстати Ну что, погнали? Вон это чевырло Там дядя побывает, короче Я стою, жду, короче, его так, все, один ботинок обул. Сейчас второй. Ну-ка, ну-ка. Быстрее. Давай, нападай на трубу. Повторяю летний прикол. <смех> Короче, ссылка на этих ребят будет в описании Всех, кто со мной катались